Всем привет! Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Лина Загитова рассказала о первых впечатлениях от подаренного ей японского щенка порода Акита Ину. Назвал собаку очень тяжелой, но прикольной и пошутив, чтобы поставить ее на коньки. Ранее спортсменка получила подарок за победу на Играх в пичхане щенка. Церемония передач прошла в Москве. Собаку фигуристки передал председатель общества охраны собак Акита Ину Такаси Эндо. Очень тяжелая, но прикольная. Собачка пахнет... Она очень-очень пушистая. Я думаю, что за этой лапочкой я буду особенно ухаживать. Чтобы она э, оставалась всегда такой красивой, ухоженной, чистой. водите массару на каток, конечно, может поставлю на коньки. Я буду держать ее дома. Думаю, что Масару будет в хорошем состоянии. Пусть... Э, в Японии не волнуется. Напомним, 16-летняя фигуристка после победы на Играх в 2018 в Ячхане призналась, что родители обещали подарить ей именно такую собаку, если дочь хорошо выступит на соревнованиях в Корее. Позднее глава ассоциации сохранения чистотной породы Акита Ину Эндо сообщил, что организация подарит Акитову щенка. Гулять, играть. 元気な様子で出席する式典で座ぎとわってすでに赤い首輪も用意しているということです。十六日モスクワで安倍総理が同席する中、秋田犬。だか犬らしか。わ、可愛い。То что она будет гулять где-то примерно где-то на каток и пойдет куда-то, коту не четыре прогулки уже идёт.来られる、生後三ヶ月の秋田犬マサル。うん、たぶん、особенно вот сейчас, когда у нас будет подбадривать 入れたいブステーカーに合わせるマサルが手渡されると世界的有名人にプレゼントされるので<笑>最後は、最後は全然… 遠藤さんZIPのマスター1と申します。おはようございます どんな風にザギター選手と遊んでほしいですお付き合いしていただいたら多分気になってくれると思うんですよね本当に